С чего начинается человечество? Человечество, каким мы его знаем сейчас. Не столько там с длинный момент или камней э, обтесанных, оно начинается с наскальных рисунков. Наскальные рисунки мы уже знаем, с человеком. Если брать более близкую к нам историю, в Советском Союзе, скажем, общество отвечало на пропаганду государства простым, простым словом из трех букв, которые покрывала весь Советский Союз. Mm -hmm. на самом деле тоже был там такие были хтонические силы то есть что народ говорил что мы еще и живые люди мы линские, вот линтики коммунистическая системы мы живые люди это слово из в Советском Союзе и массовой граффити в нью-йоркских веках то есть это не стало наибольшего отчуждения отчуждения людей от, от общественной жизни от жизни Отчуждение у нас максимальное. Человек реально белорус, он максимально отчужден от общественной жизни, но у него нет совершенно никаких каналов легальных выражения себя, донесения своих интересов до общества. У нас есть только один монолог, вещающий там с телевизора, со страниц газет, в социальных бюлгоргов и так далее. Зачем мы можем ответить? Мы можем либо писать то же самое слово «Стрельбук», опять-таки, <смех> но это, это сейчас да? так актуально. Актуальнее заявлять себя вот каким-то более тонким образом. Надо ставить власти зеркало, по сути, это зеркало для власти, чтобы она себя видела, это фидбэк для нее, чтобы она знала, что она на самом деле делает, и чтобы она знала, что мы знаем, что она делает, и мы на это реагируем. К нему вообще-то